Дыра, много гор и высоких перевалов, среди них кромонжон, лазурит от там навалом. А еще басмачи, нам их надо выбивать, басмачи, Афгана, вашу мать. А еще басмачи, нам их надо выбивать, басмачи, Афгана, вашу мать. Там душманский отряд под командой Гулдода, а у них говорят дошика да и минометы, только нам Парванист, нам на это наплевать, дошика да в на вашу мать, только нам парвинист, нам на это наплевать, дошика да в на вашу мать. Вот ракета пошла, начинается работа Лезем прямо с борта под огонь их пулеметов Вот теперь поглядим, кто умеет воевать Перевал твою авгана, мать Вот теперь поглядим, кто умеет воевать Перевал твою авгана, мать